Здравствуйте. В этом видео мы рассмотрим, как настроить подключение платформы ATAS к реальному или же демо счету Interactive Brokers через терминал Trader Workstation. Подключение платформы ATAS к терминалу Trader Workstation предполагает применение его прежде всего для торговли, а не для получения котировок. Это связано с тем, что Trader Workstation не совсем корректно транслирует поток ордеров. Если же у вас нет реального счета в Interactive Brokers, то в этом случае вы можете получить демо-версию. Прямо зайдя на сайт interactiveborkers.com, далее в раздел платформы и там уже скачать, скачать себе Trader Вот, нажав прямо на индивидуал демо. У вас скачается маленький файлик, э, открыть который вы сможете, если у вас установлена Java. Саму платформу Trader WorkStation необходимо настроить. Для этого вы должны зайти здесь. Сюда. Файл. Global configuration IP Settings. Здесь вам, нам нужно проверить, чтобы у вас стояли две галочки. «Enable ActiveX» вот здесь и Download Open Audits». Также необходимо добавить адрес компьютера, на котором будет, соответственно, запускаться. Здесь вы можете нажать «Grade» и, соответственно, ввести сюда этот сам адрес 127.0.0.1. Бывает так, что здесь стоит такая галочка, и, соответственно, тут кнопка Great не активна. Ну, соответственно, ее нужно убрать, нажать Great и, соответственно, сюда все ввести. Также обратите внимание на порт, который здесь у вас прописан. Если какая-то программа у вас на компьютере уже использует этот порт, следовательно, нужно указать другой, чтобы можно было осуществить подключение. После проверки на этом настройка... Trader Bookstation закончена. Нажимаем ОК. И теперь можем переходить непосредственно к настройке АТАСа. Идем в главное меню АТАС. Здесь нам нужен Settings и Connection. Здесь мы нажимаем Add. Создаем новое подключение. В появившемся списке мы выбираем Interactive Brokers. Щелкаем Next. Сюда мы вводим тот самый локальный адрес, который мы вводили. Порт подключения а также необходимо ввести клиент айди зачем он нужен trade station имеет возможность принимать несколько подключений и клиент айди нужен для идентификации подключения следует вводить любое число больше 0 ну тут видим стоит единичка эти все настройки мы сделали далее нажмем next у нас появилась запись о том что вот у нас есть такое подключение. Сейчас он должен подключиться. Нажимаем «Connect» и ждем. Вот, Атас у нас подключился. И чтобы, скажем, он делал это всякий раз при запуске, да, чтобы мы всякий раз подключались к Interactive Brokers, Trader Station, без таких вот дополнительных процедур, можем поставить здесь галочку «Connect on Startup», то чтобы, авто, чтобы происходило автоподключение. После этого нажимаем ОК и соответственно на этом подключение платформы ATAS к Interactive Brokers TWS закончено. Теперь вы можете получать онлайн данные и совершать сделки на счете Interactive Brokers через платформу ATAS.